А вы понимаете, говорю, что мы погибнем все там. В первом, во втором бою максимум. Ну и что, да. говорит, ни вы первый, ни вы последний. На неделю ровно. Все, сказали, вот коллеги советские на мясо как? приехали. Или да. как советские бегут. Да, да, на пацаны пацаны пацаны бегут. Да. Выводят на позиции наших да. пацанов, при первом да, да. нам. Они сами бегут, бегут и бегают. бегают. Да, наши да, да, да, на мясо приехали. Это их же слова. Вы как хотите. Я отсюда, говорит, выйду по-любому. Вот так вот. Сказал, они, сказали, сказали, они сами разделяют. Они, они сами разделяют это. А... Мы когда ну. с инструктором работали, я ему вопрос задал. Он мне нам на, на, на, раз-два слушал, у меня начинает резать слух. Я говорю, почему ты я говорю, разделяешь? Я всегда буду разделять. Вы это вы, мы это, мы. Это не говорит, он, да. твой дом. Я говорю, нет, а это кто твой сейчас? дом. Ну, вот я вам просто расскажу, да. как, как это выглядит. Когда ты забегаешь в этот, лично был, забегаешь туда под пулеметом огнем, потому что это их позиции. Здесь уже ничего не переделать. Слава богу, пронесло. бам. Тут же бок падает, отсиделся, 8 сигарет выкурил, потому что руки трясутся, блядь. Потому что, да, я пускай мне там не 20 лет, но руки трясутся. Потому что очко играет у всех в любом возрасте от такой херни. И тут же тебе говорят, выходить надо там через несколько дней. Заберут, не заберут, что-то еще вдруг забирают. И выходишь ты под этой же херней. Они сидят наглым образом со всей техникой. Тепляки, херепляки. Что Ой, им стоит пройти стоят. вот так вот? Там сидит четыре человека. Что им стоит пройти, блядь, закидать нас гранатами И все. Вы сами как потом с этим жить будем? Там забросают птичками, это сразу на подходе. Когда за день, Су, за, не день за неделю там. вы положите просто, ну... какие. блин. Предложения у вас мы... какие? Как вы ну, как на... как должны были быть в Киробороне? Вот это давайте добьем вас. Есть там, где уже, допустим, нам мы как прошли, мы, мы закрепили в Киробороне. Вот. А вот тут вы и ничего Вот здесь поселок отбит, все, ребята, здесь можно, мы встали, сели, там, блядь, окопались, покопались, ну это все, не проблема, как мы должны были садиться в терраборончик, ну, окопаемся, вытащили, сели и будем сидеть, уже. если будет прорыв, нет прорыва, прошли дальше, как нам говорили, продвинулись, мы сели на эти позиции, вот, ну я а вот у у нас боем, а, у а у нас разведка боем, блядь, у кого, мы что, спецы? А сегодня еще и, все, как, а, а и Вы, вы хотите, чтобы мы не оказывались? Да лучше пускай сажай, вот нахуй. Да вот никто не пойдет. Куда не пойдет? Разбирайтесь, блядь, разбирайтесь. Сколько там? Пять лет? Семь лет? 10, да похуй. жизнь, блядь. За кого? За что? Наверное видели отправляют. Могла скажу было да. откуда выходит артериес поднимба. Еще раз все правильно говоришь мы не отказываемся. Мы не отказываемся. Да. Жить потеря как нас призывали. Но идти штурмовать мы отказываемся. Мы отказываемся. Все, Можете все, сажать. Да. Серьезно. Всех. Пускай приезжает пусть у кого есть. Я серьезно говорю. Жизнь дороже на самом да. деле. Какой мы будем? Я в первых эти деньги буду зарабатывать и отсылать своей семье. Ну они там роту положили. Все. Ты спокойно. Мы все. Позиция слабовалась. Что делать? Давайте делать это сегодня. Подскажите, как? Подскажите, как думаете? Ну что, мы не пойдем. Приедем сюда никого. Никто отсюда. Привозите, сажайте всех, блядь. Попробуют вывести, якобы не туда и закинуть, попытаться. Ну, это будет пиздец. Это прощено не будет. Вы понимаете, что мы столкнемся лбами. Мы к этому готовы. Честное слово. Все готовы к этому? Да, да, все. Столкнуться нахуй здесь, не да, не только себе, мы блядь. все полностью к Не просто нахуй, а да, я вам говорю, это будет пиздец Потому что мы, сука, злые такие на них, блядь, после того, как походили ребята И после гибели наших товарищей, блядь, после разделения вы, мы, блядь сука, россияне, заводить вот да. Заводите сюда профессиональные военных, военных, блядь Идут, да, мы тропал. пешком дойдем, блядь Поюйте сами а Мы даже на такси уедем, только говорить, блядь. Да, приходит какой да, вы понимаете, да, даже да, военники да. отдавать, как вот это сказали, озвучили, людям, кого забрали, как это озвучил, ты получишь в свой военный в конце спецслужбы. Даже ни заверению кого, правда? Да, ноль. Потому вот. что не, не Вон один вчера вышел на лавочку. Наши сел сам голову нормально. направил, и мозги улетели. Да, голову, да, да, Вчера. Вместе Наш, наш, наш. Да, да, Калининградский. Я не знаю, Астра сказал, что Калининградский. прям вов, даже медик удивился. Выше на лавочку силы, щелкнул У нашего механика ходил, блядь, все заебало, заебало, на коле не Да мы четыре слышали выстрелы, мы четыре наряд уходили, мы слышали все это дело. Забрали целый взвод в комендатуру. Что там с ними, мы понятия не имеем. Мы приехали ночью, это что, блядь, 39-й год, НКВД, черные воронки, поехали. И мы... Ну там уже тоже все в курсе. Все в, кур в курсе. Это я говорю не для Астральски, не для чего, просто, ну, ля ляжем здесь, положите здесь, прилетит, блядь, сюда, прилетит. Расстреляете, посадите, там будете, блядь, пытайте, ебать, чего угодно, не знаю. Плэн поскрывается, план нахуй что-то сделает, блядь, я вам гарантирую. Вы хотите здесь суицидов? Просто люди, вы видели здесь, блядь, лужу крови? Это я приехал с ЛБС, блядь. Прохожу мимо, лужа крови, пробитая каска. Человек не пошел на штурм. Не пошел на штурм, и нажал на спусковой крючок. Это нормально? Потому что понимал, куда идет, и уже не первый раз. Как вы, как вы считаете, мы должны к этому относиться? Не... у вас основная претензия заключается в том, что вас не дообучили? У нас еще много претензий. Мы уже их выражали не один раз, и поэтому. Победите нас есть... правильно, дайте нам, пожалуйста, сегодня отдохнуть. У нас вчера здесь столько было кипиш. Люди приехали с спереда... вот сейчас вот оттуда, им не дали еще раз спать. Влетели сюда маски, ну, Бля, чуть ли не со шмоном, чуть ли не снося двери. Потом еще раз, еще раз, блядь. И затрахали так пацанов, которые не спали. Сколько? Четыре да. Четыре что Нас там. там, шмарили, там вот, Под обстрелом. Мне сейчас, ну, сейчас не до разговоров, честно.